Как обычно, взглянув по сторонам, я пришел к однозначному выводу. Покорные люди своей собственной покорностью, может быть, даже сами того не понимая, они являются собой фундамент рабства, рабовладельческой системы. Что самое интересное, покорные люди, на мой взгляд, вот, по, моим, по моим наблюдениям за последнее время, я поработал в коллективе, я посмотрел на людей, я, кстати говоря, уволился если кто не знал. Так что люди спрашивали, с чего вдруг я такой вот и пошел. Я поработал месяц, я получил все, что мне необходимо было, и примерно 70-75% я извлек для себя пользу от намеченного. Я получил деньги, я получил опыт, я получил необходимое мне меня знание, лишний раз посмотрел на все на это и совершенно спокойно собрался и ушел. Так вот, что интересно в рабочем коллективе? То, что покорные люди являя собой, повторюсь, фундамент арабской системы, они любят побубнить, они любят поговорить, как им плохо, как зверить начальство, как оно не исполняет свои обещания, как оно наглеет и все больше и больше подкидывает работы, обязанностей, каких-то моментов таких вот рабочих. Да? Но при этом все, что они делают, это могут пообсуждать в своем каком-то кругу таких же ущербных людей, все вот эти вот проблемки существующие. И все, на этом все прекратится. Знаете, я посмотрел в коллективе, где работал, там очень многие говорили о том, что плохо, что вот мне не нравится, что я не согласен, это перехол, перебор, это беспредел. Там. Ну, по-разному, в принципе. Слова можно использовать разные. Смысл, я думаю, вы поняли. Но при этом ушел только я один. Понимаете? Покорность – это то, что тем, кто сидит над нами, позволяет продолжать удерживать бразды правления и укреплять эту систему. И это настолько глубоко заложено у людей. Я предполагаю, что с детства все это дело им навязывается, с детства, начиная с детского сада, со школы, когда Ребенку начинают говорить, вот ты должен строго в форме быть, приходить в определенное время, выполнять задания, сидеть, руки сложив так, никуда не поворачиваться ни направо, ни налево, не вести никаких сторонних бесед, ну и многое другое. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что такое школа, многие знают, что такое армия, и есть еще примеры. Но Я думаю, если вы сопоставите, посмотрите, я говорил об этом неоднократно, то вы поймете, в чем суть рабской системы и... В чем суть вот такого поведения, систематического? Я думаю, что одна из целей – это выработать в человеке покорность. Чтобы он подчинялся, слушал, исполнял. В общем, делал то, что необходимо тем, кто сверху. Свое мнение, если оно у тебя и будет, ты обязан держать где-нибудь глубоко, где-нибудь так глубоко, чтобы его не видел никто. И уж тем более твое начальство. Поэтому, если лишний раз вы зададитесь вопросом, почему что-то не меняется в вашей жизни, в вашем мире, в вашем окружении, на ваших территориях, то вспомните про то, что я говорил о покорности, вспомните и посмотрите вокруг, пытайтесь прикинуть, каков процент покорных людей вокруг вас. И вы поймете, вот вам и итог, вот вам и смысл, вот вам и суть, вот вам и причина. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго, я снова с вами.